мы сколько Форбс ли стали а вот бывают такие рейтинги религиозных деятелей влиятельных богатых может зарабатывать нельзя Абу Бакр, садик Хадиджа, Уфмам Ибн Афан, Абу Ханиф, Абу Малик. Да, они все, помимо Требовцы получения мальчик. и знаний и делают проповеди, да, они же по сути все были богатыми людьми. Да. И, после, и как бы и а почему вот сейчас, на самом ну, деле? Тогда вот, просто вот, они торговлей занимались, корпоративов не было. Корпоративов не было, да? А сейчас есть. Не, просто вот был интересный случай, мы в Казани были. Вот мышление стереотипное, но я все-таки считаю, что это стереотипное мышление, что, допустим, там религиозный деятель, он как будто не может быть богатым. Ну, если можно брать вообще любые конфессии, но даже вот применительно к исламу, то есть я пытался человеку объяснить... Ну, это как-то осуждают. Да, причем даже не то, что как бы это осуждается со стороны, то есть, если чего-то не так… Сразу есть... припоминает, какая у тебя машина. Да, в том числе, в том числе. Но есть пример, да, вот у нас, который мы с тобой знаем даже. Человек до обеда работал и проповедовал, ну, условно до обеда, скажу тогда. А после обеда он занимался, ну, то есть, это очень хороший стоматолог, причем такой элитный стоматолог. Да, он очень хорошо развился. Да. И, то есть, и нормально, комфортно себя чувствовал. Понятное дело, что, наверное, невозможно стать, если там, выбирать там, один путь, ну, именно там знаний, допустим, да? Понятное дело, что надо в это углубляться ну, там, на 100%, это естественно. Но у него получилось засочетать, то есть достичь определенной планки и комфортно себя чувствовать. Но это же нормально. Конечно. То есть, ну, такое же ну возможно, не только, же условно, дизайнер, программист. Не все этот, могут даже или... быть стоматологами, ну, какая-то предпринимать. Вот опять же, да, тут непонятно. Можно или нельзя зарабатывать? Как, с, или как с, зарабатывать? С, совмещать не все могут просто. Сутки трое, что ли? Но также можете и в другую сторону работать. Не обязательно же, допустим, религиозному деятелю становиться бизнесменом или еще кем-то. Можно же тому же бизнесмену точно так же получить знания, хотя бы на уровне для себя самого прежде всего, да? И точно так же в какие-то моменты мы же все попадаем там где-то, может, становимся имамом в молитве. Где-то, может быть, куда-то приехав, можем и проповедь, и, наверное, мы должны это уметь делать. Конечно. Вот знаешь, знаешь, даже вот, Муса, вот например, тоже вот вы упомянули Абу Ханифу. Абу Ханифа, да. он был торговцем, его отец был торговцем, его дедушка был торговцем, то есть они были такие, как бы, очень такие серьезные бизнесмены uh -huh. в свое время. И даже после того, как он уже начал брать знания религиозного, религиозного знания, при этом он не оставил торговлю. У него был уже компаньон, которому помогал. И уже как бы он как бы все дела, можно сказать, больше половины, вот это более половины дел как бы перекинул на свой компаньон. Он уже mm -hmm. занимался бизнесом, он брал знания и тоже как бы там руководил всем этим. И наоборот, он даже помогал, например, он там помогал другим, так скажем, религиозным деятелям, там, зарплаты им платил. Ему тогда не говорили, вот он на какой лодке ездит. То же самое, если взять, например, сподвижники тоже пророка, они тоже как бы все, как Абубакар, они все они были как бы даже более того, скажу, когда во время посланника, во время пророка Мухаммада, когда они переселились mm -hmm. из Мекки в Медину, первое, что сделал как бы пророк Мухаммад, он что первое, объединил, сделал братство между мекканцами и мединцами. Мединцы тогда богато жили все, mm -hmm. ансар. И был такой человек, его подвижников его звали Саид бин Рабья, он был из ансаров, жители Медины, переселился к нему Абдурхман бин Ауф, мекканец. Mm. И первое, что он как бы, он говорит, ты к на, приехал к нам в гости, к нам переселился, вот у меня два сада, выбирай любое, я тебе отдам. Более того, он сказал, вот мое богатство, половина богатства я дай, отдаю тебе. Даже более И того, в то время, сделала, да, стартап. Называется. он говорит, я даже тебе говорю, все, что хочешь, все для тебя. Но они тогда умели обращаться к стартапам, между прочим. Ну смотрите на нрав вот этого Абдурахмана Бен Ауфа, он мог бы сказать, давай, спасибо, все, как бы, он что, говорит, покажи мне, где рынок здесь у вас, в Медине. Он Говорит, ты пошел туда и начал зарабатывать, продавать, заниматься торговлей и очень богатым То стал. То есть от сада он отказался, получается? Да? От, а, а, от всего отказался. Он даже более сам того, пошел на рынок. Конечно, сам пошел на рынок. Говорит, у мне покажи, говорит, где здесь, говорит, у вас рынок? Мне ничего. Спасибо большое, брат, мне ничего не нужно. Я пойду сам зарабатывать. И начал как бы зарабатывать и очень богатым стал. Один из, если в истории с посмотрите, один из богатых это именно Абдурахман бин Бинауф. Должны, например, Хадиджи, например, турки, да. в Тур... не знаю, насколько достоверна информация, но турки посчитали сколько она потратила вообще, отдала вот во времена да. на сегодняшний деньги около 18 миллиардов долларов она потратила именно вот. Но ты ощущаешь на себе упреки какие-нибудь? Ты сталкивался с таким? Впрямую, либо, может быть, косвенно, анонимно? Наверное, да. Ну, я сам как бы не сталкивался, но понимание такое, если он, например, скажем, священный служитель, он там должен ходить, там, например, пешком на общественном mm -hmm. транспорте ездить, там, у него должна быть там, там не, не имеет права брендовую одежду одевать, там, например, да, да, обычно, да. как бы вот такое... Это опять же, знаете, есть, откуда вот это все, так скажем, навязалось? То есть там раньше там, все свое время мама он что сидел в мечети, там, или, там, скажем, священный служитель там, сидел в церкви там, и вот, mm -hmm. принимал прихожан, и вот только вот этим и занимался. как бы, Потому что не было других. Как бы. Он один, ну на весь город там был. У него и времени не было этим как, заниматься. Как бы. И у него времени даже не было там, одеваться, ходить, или еще что-то делать. Только там вот он сидел, и все как бы. Но у нас как бы нет такого понимания, как монашество. Да, вот, там да. Он не должен быть монахом, там, там сидеть, все. Это что? Это должно быть именно как взаимоотношение между mm -hmm. людьми, там, между братом и сестрой, между мужем и женой. Мусульманин не, не профессия сейчас. же. Да, это должно да, быть как бы это. По сути наоборот, да. это вот... Если, например, взять канонический текст, то там очень много было словений от Всевышнего, тому, кто этим занимается. На, да. То есть, наоборот, не, не как стереотип работает, конечно. сейчас а наоборот, что этим надо надо ну, и нужно конечно. заниматься. Я вам такую историю расскажу, <laughs> интересное во время, еще в 90-е годы, ну, это как бы... Хорошее начало, сейчас на другой уровень общения выходит. Нет, такая... Последний мой разговор, когда вот мы в 90-е годы закончился, просто такую историю. Просто. Один из имамов там в Татарстане рассказывал эту историю, но как бы почему вот такого было понимания у людей? У ну, Татарстана 90 в 90-е годы, да. Он говорит, я еду на машины, говорит, две сплошные полосы, Волга, говорит, пересекает эти сплошные полосы, проезжает, я тоже за ним, говорит, гаишник его не тормозит, меня тормознул. Хм. Я, говорит, выхожу из машины, говорит, ну, то, в те времена, как там этот штраф они выписывали, там это сколько там, uh -huh. там торговаться начали. А говорю первый вопрос, а почему ты его не тормознул? меня он говорит, когда ты начальником Татарстана Гаи будешь, какому мы тебя тоже не будем тормозить. А, тот проехал начальник Гаи, говорит, ну я говорю Мулла, говорит, ну давай деньги Мулла, говорит. Значит, торговаться там это 50 рублей, 100 рублей, там не знаю сколько. А торговать же, же разрешено? Да, да, да. И договорились на какую-то сумму, там, я сейчас не помню, 50 рублей, что-то. Он говорит, положи туда, он в руки не берет. Что-то мне, говорит, не понравилось. Я, говорю, передумал тебе давать. Я говорю, почему? Ты гаишник, я мулла, мы с тобой одинаковые. Рожденный брать давать не может. Да, да, да. И вот такое вот понимание было. То есть он всегда должен брать, брать, брать, брать. То есть если, например, скажем, там, священнослужитель ему приносит, он ничего не заработал, не потрудился, там, не подумал, там не занимается. Если ему там дали какую-то подачку, это для него нормально. Пускай он берет там. А если он, если с чем-то начинает развиваться, там, бизнес заниматься, это плохо. Как бы, и вот смотрите, как уже люди... Слушай, хотя, ну, получается, например, мы сами эти стереотипы создаем. Ну, конечно, общество само. Да. Да. Хотя это для нормального человека должно быть, наоборот, унизительно брать подачки на эту жизнь, как бы, и свою семью, там, как бы. Он должен, там. Ну, не все могут совместить, опять же, мы повторимся, между этим и этим, как бы, ну, ну, иногда ну, они большие, если брать слово «подачки», хотя он такой... Это уже подарок. Да, это уже подарок. Как к подаркам относиться? Я подарок, да? Нормально. Нормально. Нормально. Смотря регламентировано смотри до, какой, до, какой, какой, до какой суммы? Регламентирована, <laughs> да. да Не, на самом деле, вот у меня лично была история. Это я когда только начал молиться на читать. А, это как раз вот Нижегородская область, да. одна из моих любимых тетей. 90-е. Не, это 2000 е скажем <laughs> так. Да. И она, как бы, увидев а, вот, то, что я читаю на она говорит: ну а ты Куран, говорит, уже читаешь? А я, ну, как бы, я говорю, нет, только учусь. Она говорит, давай, давай, обязательно. Говорит. Потом, говорит, к нам в деревню приезжаешь. У нас говорит, тут связи есть, будешь говорит по гостям ходить, говорит, по, по, по, по корпоративу, то есть вообще, то есть никогда, никогда, Можилищ, никогда да, да, мангельс, это, никогда говорит проблем не будет. И я такой думаю, да. И у меня, кстати, вот был какой-то период стопор, но ну, это вот, видимо уже с психологией с моей связано, да. То есть я не начинал вот учить Куран, потому что я вот как раз ну боялся внутри себя, ну то есть для чего я это делаю. И вот как бы меняется. Стопор... Они ради ли корпоратива? Они ради ли да, потому что. Ну, вот да. так уже, вот же. Почему, вот, например, там, там говорят, а, вот там, там, там в таком доме, же, в такой машине. Они, uh -huh. У них думают, что люди, что, типа, что приносят в мечети, он себе забирает. Uh -huh. Конечно, это так, такой, откуда он постоянно в мечети, он, там, uh -huh. откуда у него бизнес, он, может, там в бизнесе не понимает, он, наверное, на эти деньги наживается. Вот так вот люди думают, поэтому. Но, а как обсуждают. ему еще? Я не понимаю, как ему еще зарабатывают? Они думают, что они ну, принесли деньги, они вверху что ли, или что? Не, он думает, что это на нужной мечети, как бы он ну, себе забирает. Конечно, на нужной... Человек, как бы, если, например, смотрите, если человек, например, берешь что то то, что положено в мечеть себе это большой нет, грех. Это грех, да, да. Это, да. Тут весь вопрос, знаете, как бы, без разницы, ты там имам или там не имам, там, или ты там священнослужитель. Сам uh -huh. вопрос, честен ли, честно ли ты зарабатываешь или нет, это раз. Второе, изречение пророка Мухаммеда, алейкум, да. Да, где он сказал, что Всевышний не, ненавидит, не любит бедного, гордого. Бедный. Бедный. А, то, то есть он гордится да. как бы своей бедностью, да? Нет, да, нет, не, он, смотрите, он, он горделиво ходит по этой земле, у него ничего нет. То есть, если у него было бы а. деньги, он бы как бы себя тогда бы вел бы, а, еще да, бы горделивее смотри. стал. М Но любит богатого и скромного. Угу. То есть имеется весь вопрос, что в чем, наверное, не сколько у тебя денег, не как ты, на какое, а как ты себя ведешь с людьми, с, с другими людьми. То есть ты горделиво ходишь по этой земле, там, там над другими Высокомерности ведешь или нет. Тут не вопрос, там работаешь, ты много у тебя денег и мало, а мало, вообще ты человек или нет. То есть сколько есть, например, прекрасных людей, там да, они там, там зарабатывают хорошо, там и этот, но они как бы себя ведут как, как люди. Да. Бывает помогает, да. там там да. родственники связи поддерживают, а бывает человек у него ничего нету, как, он на весь мир обижен там и всем подлячки какие-то делает. То есть больше вот на это надо смотреть там. Ну, то есть, по сути, самый, самый важный момент это честность. Конечно, чем бы ты ни занимался. А, а потом, это, потом да. если взять, например, там, если взять имаму, например, да, мусульманские страны, у него зарплата большая. Тут, например, государство зарплата, например, Нет, не платит да, имаму. Да, да. да. да, все, что вот приходит, там мечеть, там, потом это какую-то часть на это, какую-то часть на это. Но такая зарплата, если, например, взять вообще сейчас вот города, это, то есть он не сможет прокормить свою семью, квартиру, снять. Это. Ему надо что-то делать параллельно, чтобы там это. И он и знания как бы свои дает и время, и плюс ему нужно еще, как у него дети, там, и тоже так же, там, и в школу ходит, и за школу надо То есть обычный человек, то есть как бы священнослужитель это не какой-то, например, другой человек, это обычный человек, как бы, имам там, или пускай скажет, это у него тоже есть семья, у него тоже есть дети, у него тоже есть там какие-то за квартиру, он заплатит заводы, это, ему же надо это куда-то. Поэтому человек, если наоборот, если он правильно подойдет к бизнесу, то, что разрешено канонически, uh -huh. и будет правильно вести, будет честен, будет, он красивый пример будет подавать. Это лучше намного, чем, например, ждать от кого-то, пока ему кто-то поможет. Yeah. Попрошайничать нельзя, как бы ходить попрошай, это неправильно, это не украшает, это унижает человека. Например, вот интересно, один раз даже в одном месте, там один так, преподаватель, там, у него есть там, курс арабского языка. Uh -huh. и он поставил там, он брал знания, это, и там стоит, например, ежемесячно такая плата там он определил там этот стоимость, у кого нет возможности, он все равно их берет на обучение, говорит, у вас нет, ходите как бы, uh -huh. но при этом он должен спросить, вы у других вы не против, вы платите, как бы, а он бесплатно говорит, нет, конечно, uh -huh. скажет, если нет возможности, там, мы не против, но бывает такой человек подходит, а сколько оно стоит, а почему столько, а можно там от себя сколько хочу, я там дам там, не такую сумму а от себя, там, нет, зафиксирована такая, почему, потому что я как бы эти курсы там человек, говорит делаю не для того, чтобы как бы, у вас там взять милостину какую-то. Это мой труд, это мое время. Да, конечно. Там, да, как бы. А если от себя, сколько да, мы это уже как подачка, как бы считается, как бы вот как. А есть, вот... это для меня говорит унизительно. Я лучше, вот, вот моя работа, вот мое время вот оно стоит столько. А мы вот очень часто, кстати, ввели вот, э, диалоги, продолжаем их вести, вот в плане того, что почему, э, к примеру, там, э, имамы, которые вот приходят, там, да, то есть они же уже какие-то знания получили, э, почему они в, ну, в большинстве своем рассматривают какие-то классические вот такие ну, предпринимательства, назовем так, будь то арабский язык, там, таджвид, допустим, ну то есть все, что вот связано с каким-то таким моментом, когда люди реально там, ну, не понимают и начинают задавать вопрос, а что ты с меня там берешь за арабский язык, ну, условно там, да, -да, -да. да? хотя он имеет полное право за это. Да. А почему, например, они не становятся там консультантами там в том же бизнесе, все равно там маленькие, средние, большие, крупные бизнесы все равно и Используют свои и... знания, в смысле знания, для консультации, да. конечно, конечно, либо в бизнесе, либо в торговле. Вот, да, вот у нас же очень много, очень, очень много примеров в этом плане, когда реальные бизнесы нуждаются. Когда человек же не знает, что спросить, он и вопрос правильный задать не может. То есть здесь как бы вот хорошо бы было вот соединить вот эти два момента, попытаться. И тогда действительно там имам действительно он может там условно 20 часов своей в день заниматься условно проповеднической какой-то деятельности, но при этом у него там есть какие-то часы, он может дать какой-то совет, который тот же бизнес наоборот направит в очень правильное русло. Да. И принесет и прибыль, дозволена. Да. Будь то там, да, да а. вот да, дозволено, будь то вот просто как бы канонический баррикет, какой-то там, да, да. допустим, вот какой-то да. А с другой стороны, вот реально есть вопросы, такие канонические. Но думаю, этот вопрос, это даже больше не имаму, как бы нужно показать. Ну, а да. самому бизнесмену, насколько да. он как бы нуждается он в этом, насколько он ценит это или нет. А вот он же может не понимать этого. То есть, это вот, ну, не до всех. Вот мы реально там с 2012 -го года пытаемся это все каким то Либо может быть не ценно для него, или может быть он второстепенно как-то относится. К этому. да, как бы уже. А, но с другой стороны, если человек себя ну, все равно идентифицирует ну, с исламом, да, то есть в любом случае, вот, ну, будь то. что тут включается в момент, когда что это мне даст. Да, да но это естественно, это бизнес. Да? Что-то ты... духовное, оно, ну, допустим, воспользуется консультацией маркетолога, он понимает, он может это там. А, а пощупать там какие-то действия могут пойти, согласен. А тут э, консультация духовная, ну и как э, к чему-то э, да, ну к этому надо все равно приучать. Ментальному. К этому надо все равно приучать, потому что вот в моей деятельности будь то рисую там логотипы, там брендинг, да, то есть как основной такой костяк, да. Мне тоже приходится объяснять, что ну тебе надо перерисовать логотип. То есть не в плане того, что дай мне денег, Клонически чтобы правильно. я тебе нарисовал, да, а в плане того, что у тебя заработать что-то лучше. Здесь точно так же понятно дело, что это не одного дня работы, не одного дня труда. Но мне кажется, это возможно же соединить? Конечно, возможно. Но опять же, я вот так думаю, это возвращается больше к самому бизнесмену, чтобы вот насколько он это ценит. Да. Например, например, я знаю, например, регионы, где, например, приехал там и мама, отучился там, да, они ему сразу там, нам нужен такой человек со знаниями. Угу. Там все вопросы, вот, мирского, они от него как бы... Так, скажем, отодвинули, там сняли ему сами же квартиру, там ему зарплату сами же, там нам нужен был ему, нам нужны были, да. давайте, вот мы бизнесмены, мы там ему все зарплату, это, отлично, это, да. это, это как бы в регионах вот так вот как бы некоторые делают, там и все, и он ни в чем не нуждается, он уже постоянно только вот мечеть дают уроки, это это они у него уже как бы все это не в качестве, как так скажем вот, вот как бы там. Бывает такое, когда человек даст, и потом ему стесняется, там. Да, взять некомфортно, взять, да. и а потом не разделяешь. А уже все, они уже кладут там на счет куда-то, это, это твоя зарплата. Это вот вот, да. ну, вот мы зарабатываем ты это, ты занимаешься вот, религией, мы будем, mm -hmm. как бы, ты не будешь нуждаться, там, тебе не надо там думать, там, где заработать, там на Другое же, например, есть. Вот я знаю, например, одного человека, он закончил там, за границей такой достаточно, такой престижный вуз, исламский mm -hmm. магистратуру закончил, работаю охранником. Работать охранником, вот и вот так вот. Хотя он учился. Ну а там, ему комфортно? Ему, конечно, вопрос, не, комфортно, комфортно. не комфортно, конечно, Но кому. Взять? Полюби свою работу а, и Ну, ты ему не надо же как-то работать Потому в жизни что никогда. Тот, там скажем, тот того окружения, тот Джамат, который там, как бы они там им, как им бы, mm. его знания или а что А ты как разделяешь вот, допустим, где э, заработок, а где э, религиозная деятельность, допустим? для себя как-нибудь определил? Себя? Да. Или, может быть, ты э, хотел бы вот, вот, вот эта сфера, это мой заработок? Да? Вот, может быть, в будущем? Самое вот главное, вот, вот э, как верующий человек понимает то, что Всевышний дает все. Всевышний все дает, и нашу делу то есть ни одна душа, как сказал пророк Мухаммаз, ни одна душа не покидает этот мир, пока полностью не берет то, что то есть, ее готовили. Да, да. Вот. Ну, как бы верующий человек не переживает так, mm. что вот, прокормит, не прокормит, потому что, знает, что он Всевышний. Да, каждый ребенок рождается своим делом на этот мир. Да. Небольшой вопрос. А его увеличить можно? Можно. Ну всегда же хочется. если увеличить, он все равно предопределено тебе. Всегда же С крижали, что это у тебя будет увеличено. Ты должен что-то от себя делать. да. Это раз. Второе, что ты должен ходить как бы, то есть... Вообще возьмем сейчас об имаме, так скажем. Он не должен ходить в мечеть, как на работу. То есть бывают люди, которые говорят, вот у меня сегодня там дежурство, я сегодня у меня сегодня работа, завтра у меня выходной, это так, mm. скажем, он все уже там столько там ждет, чтобы столько вот там там скажем, он если, должен отработать. Если, если там, есть зарплата, да. значит есть работа. Да. Да. Он Подождите. должен ходить туда с душой, как на любимую, так скажем, любимый здесь, как на поклонение. Как это как бы и это не, же с и работой, не с любой и, работой и, может и быть не, так. и не должен ждать Интересно. что вот как бы если он пошел там заработает что, что то если не пошел то он чего-то не заработал. он должен любить это и ходить туда как бы а уже вот для меня вот так вот например uh -huh. для меня вот я вот например работа имаме мечети. я не хожу туда. это работа я не считаю это как работа uh -huh. я считаю это как образ жизни uh -huh. то есть как бы всевышний миловал дал мне определенные какие-то знания там я поехал учиться взял я хожу туда как бы не как на работу хожу туда как в дом Божий, в дом Всевышнего, с, там провести молитву, уроки провести с братьями, встретить, пообщаться, как бы это. Я вот на это смотрю. Если тебе хочется что-то там большой удел, там ты понимаешь, что тогда ты должен потрудиться там, скажем, в бизнесе что-то там uh -huh. еще что-то там другое сделать параллельно, постараться как бы. Но если ты хочешь быть богатым там, да, и отучился, чтобы потом работать там, скажем, там, думаешь такие есть такие люди там, там. Вот, опять же, вот, если ты там имамом работаешь, вот у тебя там хорошая машина, там, жилье есть там, ты думаешь, что о, имам, оказывается, выгодным быть там, думают люди, там да. надо меня отучить. А они и думают, что, может быть, у него да. еще какие-то заработки да. Да, он, есть. Да, и он думает, что там все, он из мечети он забирает, спанула. Хотя, Хотя проблема, у него что... есть какие-то дела, там, и не у каждой да. мамы это есть, как... кто-то имам, например, там вот он, вот если определенная зарплата, он больше, ничем не занимается, да, там этому там, достаточно, или может быть там, у него не получается другие какие-то параллельные дела бизнеса делать или еще что-то как бы. Даже вот имамы мечети аль харама возьмем, uh -huh. Uh -huh. там священный вот вот, как бы, где Кааба находится вот эта мечеть, там около 10 имамов. Один там, например, богато живет, другой как бы обычно живет там. А, то есть вот так вот, да? Конечно, Куда у всех это, одинаковая значит? зарплата. Но откуда это? У него параллельно бизнес есть, у этого параллельно какие-то дела есть. Кому-то всевышний. То есть да, он дом, имеет ловкость. право заниматься, да. если он может. Конечно, конечно. Кто-то дополнение, например. Может кто-то там, даже сейчас возьму, кто-то один из моих дополнений, взять себе работу, там, переводчика, может он дополнительно работает. Mm -hmm. Там, может, он, он еще какие-то, может, какие-то встречи организовывает. Ну, вопрос намерения, короче. Вопрос, Само, все связано самов, с намерением? Самов, да. Вопрос, да. Если, вопрос. так скажем, если человек там, там хочет учиться, брать религиозное знание. Для того, чтобы там, подумать, быть имамом, стать там популярным, стать проповедником, разбогатеть, то, опять же, говорим, лучше даже не начинай, потому что никакого бараката у тебя в этом не будет, никакой благодати не будет, и ты как бы просто и в этой жизни ничего не возьмешь. И потом отвечать вещать Может быть чая? Есть? Есть нас есть. черный слепан. Вот что касается заработка, да? пускай, а, да? Вообще <laughs> не Надо заработать. срочно заработать. А, ну вот а, тема такая, что люди иногда прибегают к Корану, а, чтобы привлечь себе какой-то заработок. То есть если какое-то количество аятов, специальных а, аятов, да. которые э, если ты прочитаешь 110 раз Или, у там, тебя раз, ночью, там, перед вечером да. в пятницу, у тебя с балкона барсетка с долларами да. упадет. Именно. Такая история была во время правления Умара. Второй правитель, Мусульман Мухалиев, после Абу-Бакра, в его время один сидел в мечети и молился, и больше ничего не делал. И он такую фразу сказал, даже сказано, что взял его за шкирку, за он ему сказал на арабском встань и работай. Поясниц небеса, дождь ни золотом и серебром не дает. Mm -hmm. То есть, имеется в виду, что Очень тебе сможешь сидеть, ничего тебе не придет. Иди, делай. делай. То есть, опять же, мусульманин, верующий человек, да, там, если опять же, как сказал, сказал ты, что, что в Курану прибегает, он должен полагаться на Всевышнем, что он дает, но при этом который ему там причины Всевышний дает, он должен брать. Брать причины, то есть, например, например если у тебя есть возможность заработать, ты не должен, когда, если это халяльно, это дозволено, да, ты не должен оставлять и думать, вот без этого у мне... меня нет, ты должен делать. То есть, как говорится, вначале там привяжи верблюда, а потом уповай на Всевышнего. То есть, если ты его не привяжешь, как бы уповать это... Ну, это тут, кстати, вот да, уповать одно дело, но люди, получается, его как какой-то инструмент, колдовство уже какое-то получается. Не, есть, например, смотрите, вот то, что вот касательно вот этого сказали. Я поясню. Например, у меня в деревне, там, приезжаешь, люди могут, там, не читать молитву, да, там, не держать пост, но они знают просто целый фольклор этих примет, что если что-то сделаешь, что что-то обязательно поесть, сколько то раз, как какое-то <Piepals> слово скажешь просто... или какой-то. Там... Вот такие вот есть упомянуты в хадисах Пророка Мухаммад, саллаху алейсим. Например, адкар, так называется, да о Всевышнего, mm -hmm. по сто раз есть, там по 70 раз. То есть это все упомянуты, это цифра mm -hmm. Например, посланник Божии Мухаммад, саллаху нам сказал, просить у Всевышнего покаяния, поиске, я прошу в день 70 раз. Mm -hmm. В другом маривоете от мусульманов от, от бухарем говорит, что я по сто раз прошу в день, почему именно 7-10. Ученые дают толкование этого. Не, не важно, сколько раз 70, важно, что много. Да, да, Много просишь, много, там, э, это повторяешь. Почему обычно, когда человек много-много, когда там, по поминаюсь, имя Всевышнего там, по много-много, сто раз, он чувствует, как через какое-то там определенное Знаешь. количество сердца начинает смягчаться, начинает появляться у него там э, слезы на глазах. То есть, то есть, он не просто на языке, а это именно всей душой произносит. Например, Послание Божьего, кто раз в 100 раз в день скажет ля ахдаху, ля шарик, ля мульку, ля хамдуху, нету mm -hmm. Бога, кроме одного Бога Всевышнего, Он всемогущий, он, э, хвала", ему принадлежит 100 раз, то как будто он, ему запишется 100 наград, сотрется с него 100 грехов, и кого-то он 10 рабов освободил. Одного раба, если ты освободил в те времена, это отдаляет тебя от наказания ада, а что уже говорить о 10? а именно как ты говоришь, не просто так можешь говорить а о чем-то другом, думать, именно размышляя над этими словами. А размышлять может над этими словами кто? Тот, кто практикует это. Да. Например, если человек там не молится, намаз не читает, да. там, он живет как хочет, там, извините, там, днем там, людей обманывает, ночью там прелюбодействует, и потом утром он это скажет, он не сможет раз, размышлять над этими словами. Потому что если бы он размышлял бы, с размышлением произносил, он понимает, что Всевышний, он один, значит, ему нужно молиться, ему нужно поклоняться, то есть он mm -hmm. за всем наблюдает, то есть именно размышляя. И весь вопрос, знаешь, как бы, вот, опять возвращаясь в Коран, Всевышний, Аллах в аль таль сказал, Всевышний сотворил смерть и жизнь для mm -hmm. того, чтобы проверить вас, кто из вас лучше в своих делах. Всевышний не сказал, у кого больше дел, а кто лучше. Поэтому сказано, что человек, который Два раката прочитал молитву сердцем, это его вело в рай. Почему? Это лучше прочитать два раката, чем сто ракат, чем тысяча ракат, но без сердца, то есть без осознания, без души. Автоматически так. Да, именно вот оказались. это вот должно быть как бы во, в любом поклонении, вот как бы в религии даже во время паломничества, хаджа, то есть самое главное, если прочитать, мы сейчас не будем здесь перечитывать, но вот эти uh -huh. аяты коранического текста, везде сказано, для чего хач в конце, может быть, вы станете набожными, вот даже пост, да. может быть, вы станете набожными. То да. есть вся суть не, не просто не кушать, не пить, а стать лучше, стать набожным. То же самое хач, это, фазкуруллах, то есть поминайте Всевышнего, то есть для чего именно Всевышний, как пророк Мухаммад сказал, что сделано таваф, то есть обход вокруг Абы кидать камни вот этого сатану, да, mm -hmm. во время обряда вот этого хаджа. Чтобы поминать Всевышнего, то есть, опять же, все это, все обряды, это все, как, скажешь второстепенно, ты кидаешь, ты обходишь, то есть то, что с своим телом делаешь, а 99% это дела сердец. И также здесь сто э, раз повторил это, ты не просто на языке, а сердцем. Но опять же, сердце. что, чтобы сердцем повторить, ты должен понимать, что ты говоришь, то есть да. должно тебя пробить, должно тебя смягчить твое сердце. Если ты это не практикуешь, как это тебя смягчит? А произношение важно? Ну, я понял, что сердце – это максимум. Ну, да, то есть того, да, что необходимо. Да. Понятное дело, что у всех там Правильно. разные диалекты, произношения. Кто-то позже начал, условно, говорить. То есть, -то имеешь в виду, произношение, как бы, чтобы четко, это... вот, согласно арабской букву, как бы, да, чтобы да, четко выговаривать? Да, да. Стараться по мере возможности. Нужно стараться по мере возможности четко произнести. Это э, похоже на некий звуковой код, да. мне кажется. Кстати, в разных историях, культурах да. э, на этот код э, очень много... Операний, да. В том же самом звуке у буддистов. Вот это же можешь какую-то параллель с этим провести? Вот звучание: то, что есть разные чтения Корана, тем более, да. что обязательно нужно соблюсти правильность звука у горла, глубинные, да. серединные, а да, дыхательный. Арабский язык язык интонации. Ты угу. не так интонацию поставил? Да, вот в этом и чудо какое Смысл понимаешь? поменял. А, да, Поэтому, да. Вот, например, вот даже я по практике возьму, сделки какие-то, например, там срабатывают там, между, там, скажем, россиянами и арабами, это очень важно, переводчик. Если он не там да. паузу сделал, он может изменить. Полностью смысл. Точку. Не По а поводу интонации <свят> хочу рассказать интересную да, вещь. Когда я был в Саудовской Аравии, угу. ты, когда сталкиваешься с местными жителями, он может на тебя что-то очень эмоционально выражать, да. для твоей культуры да. это да. может выглядеть, что да. Он да, сейчас да. тебя куда-то посылает, либо да, грубо да. отказывает, а он на самом деле выражает тебе такую любовь, да. Да, да, что да. ты даже и представить не можешь, а ты такой обиженный, уходишь. Да, да, да. Вот сейчас спала мне, говорит, да. а что он голос повышает? Он не повышает голос. Он так разговаривает хочешь донести вот это как бы и очень Видите, много уже есть вот это руками как бы это поэтому даже например ты там а с паузу сделан даже читая текст корана ты можешь где-то остановиться где тебе дозволено а можешь не остановиться дальше продолжить в другом месте остановиться вот там где ты остановился влияние на сердца по-разному по Сколько у тебя времени ушло на изучение, вот наизусть Корана? Ну, как бы я и сейчас, как бы тоже другие караты изучаю, там хамдулли то есть я считаю, mm -hmm. что нет вообще предела, но ну, если ты вот себя, от корки до корки… Вот, помнишь себя тогда, когда ты э, не знал его еще, и вот э, вот эту разницу, Конечно. когда ты полностью выучил уже Конечно. Его. Конечно. Даже сейчас, когда… каждый раз, когда ты открываешь Коран, его читаешь, как будто ты его впервые читаешь. Mm -hmm. Ну вообще, если просто, вот когда я уже вот так начал именно вот учить, да, так скажем, чтобы цель поставил, чтобы весь выучить его наизусть, весь Коран, два года где-то примерно. Два времени, года ушло да, на изучение. На изучение, потом на повторение год где-то, вот, два-три года mm -hmm. вот так вот, в общем. И до сих пор постоянно, каждый день у меня есть время, где я повторяю Коран в день, стараюсь повторять по три джузы, то есть примерно по, из головы. Mm -hmm. Э, по 60 что? страниц где-то. Один джуз, то есть Коран делится на джуз. Джуз это как 30, часть, 30, 30 частей. Джуза, да. Вот я по три части повторяю, стараюсь, получается, каждые 10 дней прочитываю наизусть. А как, ты, ну, как это в голове у тебя выглядит? Ты видишь, вот, что ты видишь в голове? Во-первых, как бы размышлять стараюсь над этим, над аятами. То есть, когда ты читаешь, и потом нужно... То есть понимаешь, что когда ты читаешь Коран, это общение со Всевышним, как говорили праведники, если ты хочешь пообщаться со Всевышним, обратиться, то молись. Если хочешь услышать обращение Всевышнего по отношению к тебе, прочитай Коран, потому что Аллах обращается к нам. И во-первых, для этого нужно уделить время. То есть вот у тебя есть порядок дня, например, и там, например там, вот это время два часа, полтора часа, mm. железно-бетонно, но ты никого не принимаешь из людей, ни с кем mm -hmm. не общаешься. Это чисто для Корана. И У меня такое время есть, обычно это между вечерней ночной молитвой. Я закрываюсь в кабинете, человек стучится, потом бывает, что ты не открыл, как бы ты был в кабинете. Извини, у меня была встреча со Всевышним. Пока мы не будем возвышать Слово Божие, да? Да. Слово Всевышнего, то есть, тогда мы не сможем ничему научиться. Я извиняюсь, ты вообще понимаешь, что только выучить Коран наизусть? Не, я, я, я зная, не Зная наизусть не, не, не, все не точки, сейчас. моменты, где надо... <вих> да, понимаешь, <с Fashion> наизусть я, я, ну, я, это пока себе не представляю, конечно. Но меня, кстати, вот помню зацепила одна вещь. Это был одну вот духовное управление Москвы. Раньше каждую там там Наби проводила в Крокусе. Сейчас по-моему тоже не проводят У -у -у -а. просто они там формат поменяли. У -у -у -а. И они проводили как раз какое то один, одно из представлений. И там, я не помню, то ли стих был, то ли, ну, вот что-то было, и там такая, как бы говорилось о том, что вот если представить, что сейчас войдет или появится пророк, да, сал да и спросит у тебя, ну, прочти курам или что ты знаешь? И у меня такой ну, стопор возник, ну, как бы реально, а что я знаю, как бы, да? Ну, то есть, у меня есть все сейчас, чтобы ну, его изучать. Да, там, в гаджетах, там, в печатном Но, издании. Как, как сказал, сказал, бесконечно будут э, какие-то дела. Да. Обязательно а. кто-нибудь да. зайдет в то время, когда ты откроешь э, выучить что-то. Обязательно насколько... будет звонить телефон, обязательно да. будут дети да. отвлекать, обязательно да. будут звонки, работа. Здесь да. да, Вопрос, насколько ты ощущаешь, ощущаешь важность этого, нужно тебе это или нет. Вот, например, мой первый учитель по он был с Афганистана. и Он интересно как бы сказал он говорит, мы, говорит, бедно жили, мы сам, говорит, он, я, говорит, он сам афганец, мы жили, говорит, в Афганистане, мои родители во время переселения из Афганистана в Пакистан погибли, умерли. Угу. Я, говорю, ничего не смог из этой жизни, там, ни дом построить, ничего сделать для родителей. Но прочитал хадис про рока Мухаммада, если человек выучил Коран, то его родители в день денут корону на голову. Он будет его, за... родителям, его родителям. Его родителям, да, да. Я, Он будет заступником за 10 людей, то есть, получается, я, говорю, из этой же ничего не сделал, но хочу, чтобы судный день от меня им какая-то польза была. И вот это его побудило. Он за. Натевает знаете, за сколько выучил? За два месяца. Весь Коран. За два месяца. Я за два года выучил. Он за два месяца. Я говорю, как так, говорю, За два месяца. Да, за два Коран. месяца. Он в день по пол, по пол джуза учил. М -м -м. То есть по, так сказать, по 10 страниц в день учил. У него был велосипед. Вот у меня дела не было, я на велосипеде в горы забирался, никто меня там не отвлекал, там учил, потом на этой велосипеде ехал к своему учителю сдавал, потом ехал в этот же день принимал, как бы обучал детей, и вот так у меня закрепилось даже uh -huh. книжку подтянул написал потом. Но знаешь, что э, не забыть намного тяжелее, чем выучить, повторять да, тяжелее, повторять тяжелее, потому что ты выучил, у тебя такая информация как бы там, и ты должен там есть похожие аяты. Где-то mm -hmm. где начинается одинаково какой то что по-другому здесь, по-другому. То есть ты должен это постоянно, постоянно повторять. Потому что посланник Аллаха сказал, что Коран выходит из человека э, легче, чем непривязанный верблюд. Корану нужно заключить договор, то есть повторять его жить по нему. постоянно. Да. есть люди, которым он привычка, как стихотворение, но не понимают ни одного аята. То, ч, тоже как бы это. Хорошо, что он выучил, но он как стих его читает. А для чего ты его выучил? То есть он меняет ли он твою жизнь uh -huh. к лучшему? Ты должен практиковать то, что ты выучил. То есть стараться вот поэтому как бы жить. А с детьми когда лучше начинать? Вот так посоветую. Ну вот есть такой клан Шана Шин Как? Шинкиты, клан такой называется в Мавритании. у них все да. ученые, все Куран, Хафизы. Сильно смон... звучит. Да. <laughs> да. Они такие интересные, клан такой, у них э, каждый второй ученый, если не все, вот у нас, когда мы в Саудии жили, шейхи говорили, мы хотели поехать туда что-то, рассказывать, объяснить, там тебя сам маленький ребенок обучает Корану, там отец с идут в мечеть, по дороге там отец читает, Обратно уже, у них такая сильная память, обратно после молитвы сын уже пересказывает отцу, где-то остановился, там забыл, он подзатыльник дал, вспомнил, и говорит, он говорит, у него вся жизнь, говорит, у него наверху у них дома, вниз спускается, там палатки, в палатке он изучает, обучает, и в палатке же умирает. Подзатыльник, он и в Африке подзатыльник. Вот они вот видят, они смотрят по их практике, что с пяти лет, раньше не надо. А вот как они потом практикуют эту жизнь, То есть они реально практикуют или они все-таки заучивают? А ну вот за... по наблюдению – как ходячая библиотека. Есть э, человек, который понимает то, что он там практикует, то, что он изучает, но не знает, то есть не знает наизусть это. Да, понимает, но... когда читает. Ну, да. Но наизусть этого не знает. Это одно. Второе, это когда он знает наизусть, как стих, но угу. не понимает, то, что он читает там, скажем, арабский, не знает он или не понимает суть этого – пихот не знает. А знание это два, это нужно зубрить и понимать. Я когда был на Поклонной горе, в Рамадан, вечером на Таравихе, ночную молитву, когда читали, ты когда читаешь Коран, слезы наворачиваются, и искренние какие-то вещи выходят наружу. Почему? Почему это такое эмоции вызывает? Во-первых, смотрите, мы должны разделять. То есть, скажем, когда ты читаешь Коран, и когда ты читаешь, скажем, даже книжку по исламу написано человеком. Это две разные вещи. Почему? Mm -hmm. Потому что первое, Коран это, это не написаны какие-то непридуманные стихи. Это откровение Всевышнего. Это Слово Божье. Это речь Аллаха. Второе, Коран это разъясняющее знамение в сердцах обладателей знаний. Не в разуме, а в сердцах. Третье, Аллах описывает Коран в Коране и сказал, это не посылание от Господа Миров. Ним Аллах его, через, с этим Коран не спаслал ангела Джабраиля, на твое сердце, о Мухаммед, чтобы ты был из числа увещевателей на четком, ясном арабском языке. Здесь Всевышний упомянул первое: что то, что это сам Господь не спасла Всевышний Аллах, то, что самого лучшего из ангелов Он выбрал Джабраиля Гавраила, mm -hmm. на самое лучшее сердце, на сердце пророка Мухаммеда и на прекрасном арабском языке. Mm -hmm. То есть, опять же, смотрите, здесь что. Всевышний Аллах не сказал, я не спасал Мухаммад тебе, Аллах не сказал, я не спасла на твой разум, а что на твое сердце. И когда ты понимаешь, что это Коран находится в груди, в сердце, и ты его читаешь, автоматически, когда ты читаешь некие аяты, связанные с той или иной, например, темой там про ад, читаешь это опять про же, рай, понимая, понимая, да, понимая, понимая, понимая. размышляя, или когда ты там читаешь о милости Всевышнего, какой он великий, а какой ты там ничтожный, да, там что ты. То есть, опять же, из аяты какая он милость, какой он прощающий, какой он милосердный, что он дает тебе. И ты все это понимаешь, что это с тобой ты хочешь, не хочешь, просто так не А Это какая-то стопроцентная вещь, на которой ты слезы просто. Всегда ты имеешь в виду? Ну да. Может быть, какой-то момент, который. можешь помнить? У всех она разная. Кто-то, например, когда читает аяты наказание, они плачут, боятся. Mm -hmm. Кто-то читает аяты э, рая, хотят туда, mm -hmm. скучают по раю, плачут. Вот лично про себя возьму, меня что больше всего пробивает о а великодушие, о, а, э, так скажем, вот это вот доброте, мягкости Всевышнего Аллаха по отношению к нам. Какие мы, бывают у нас грехи, грешим, а Аллах прощает, Аллах прощает, Аллах дает. То есть, Аллах, самое, когда великая милость, которую Всевышний дал, это вера в Бога. Сколько ты понимаешь, что просыпаешься, самое великое, то, что это uh -huh. вера, иман. То есть есть люди, которые, например, ничто не верят, не Всевышнему. Есть, которые там, например, обожесляют кого-то помимо Бога, а Бог, Аллах им все дает, Бог дает. Они там как бы думают, что они все сделали. Как бы. Хотя в этот момент понимаешь, что его жизнь, вот когда Всевышний захочет, заберет, когда хочешь продлить то, что счастье, которое в воду, воздух, которое все это дано нам, Богом Всевышним. То есть и ты понимаешь, что ты просыпаешься, и знаешь, что ты верующий. Вот это самое великое, то, что в он милости, в каком То есть у нас может происходить все, что угодно. Может да. уходить наши близкие. Да. Могут э, у нас какие-то несчастья происходить. Но мы все равно постоянно приходим только ну, ко всему же. То есть ты все можешь потерять, но... но очень страшно, если потеряешь Бога в своем сердце. Вот. Да. Даже близкого И понимаешь, что это как бы милость Аллаха тебе дана, как бы. может, ты не заслуживаешь, а Он тебе так дал. Он тебя выбрал, Он тебя избрал, то, что ты проводишь молитву, как бы, то есть это выбор Всевышнего, то, что ты стоишь впереди, проводишь молитву, там, читаешь, то, что тебя какое-то понимание дало, это подарок. И ты понимаешь, в этот момент во Всевышний, по своей жизни я не заслуживаю, я не заслужил это, но ты мне это дал. Какой великий, какой милостивый, какой добрый Всевышний. Вот это меня пробивает. Можешь ли ты сейчас вспомнить события в жизни, которые произошли, после которых у тебя с этой точки все пошло абсолютно по-другому? Ну, таких скачек может С какой точки? Несколько именно Такая быть, да. именно значимая точка, что вот теперь сейчас другая жизнь. Ну, не то, что другая, совсем радикально другая. А вот ты понимаешь, что сейчас ты не имеешь права быть слабым У меня благих дел немного. Я вообще как бы не могу похвастаться, что я что-то такое сделал великое, что-то такое хорошее. Альхамдуллах, э -э, вот как бы я благодарю за это Всевышнего. У меня нету, то есть я быстро прощаю людей. <связь> то есть нет у меня такого, что держать на человека злобу, что бы он мне ни сделал. Я, может быть, вначале там поговорю, потом все равно я отпускаю, все равно я прощаю. Я понимаю, что он не прав, но я иду с ним первый на примирение. И вот когда я понял, когда начал практиковать, мне даже некоторые люди говорят: зачем ты это делаешь, как бы там. Как слабость, да? Как слабость. Да. Я говорю, как бы. Там, хотя там, и, там, я, конечно, не, не профессиональный там боюсь, но занимался там, спортом, второй дан по Киев Кушенька и меня. Но хотя это. К чему это говорю, Ответить могу. Да, да, да, ответь могу, если надо, там. да. Но я как бы не считаю это слабым. Я считаю, слабый человек это наоборот, который не может простить. Если он не может простить человек, значит, он слабый. Он подчиняется своим страстям. Почему ты не можешь простить человека? Как бы, Всевышний тебя прощает. Всевышний открывает тебе каждый день как бы врата прощения. А ты не можешь простить, что ли, человека? Что, Какой ты слабак? Я наоборот считаю, что вот, вот, и, вот, и зависть Альхамдуля, вот, то, что Аллах меня уберег, так я никому не завидую. Как бы. То есть у меня нет такого как бы... как белая зависть вообще есть такое понятие? Как белая зависть, да. Оно есть вообще? Оно есть в двух вещах. Пророк Мухаммад сказал, в двух вещах можно завидовать белой завистью. Человек, которому Всевышний дал богатство, и расходует на пути Всевышнего. То есть помогает бедным, помогает нуждающимся, родственникам. Ему можно позавидовать. Не то, что он себя там где-то их собрал, в подвале держит. там, да. И второе, человек, которому дал знания, и он их расходует, тоже обучает людей. Вот этим можно... Но белый зависть, это как... В чем отличается вот эта граница зависти, опять же, с точки зрения религии? Черная зависть – это когда ты хочешь, чтобы у него это Всевышний забрал. И у тебя это было. Например, ты говоришь, вот у него… Очень тонкий момент, У него там дом такой… Как тяжело с этим бороться. он такой, да-да-да. Почему у него есть, у меня нет. И когда у него это забирает, там, пожар, ты радуешься, там, да, например, там, не дай Всевышний. О, вот как бы, вот он доигрался. там Есть такие люди, о, там, разбил машину, о, все, сейчас пешком будет ходить, я рад, там, это. Хотя что тебе от этого? Вот это черная зависть. И ты не хочешь, чтобы у него это было, хочешь, чтобы у тебя было. А белая зависть — это когда ты видишь, что он ему дал, и говоришь, восхищаешься, вот, молодец, как бы, вот он ему дал, он заслуживает. И он еще как бы старается, как бы, дай ему Всевышний еще больше, как бы. При этом у тебя, может быть, этого нету, или если у тебя есть, или еще больше, как бы. вот это белая зависть. И ты ему, угу. за него радуешься. Меня папа с пяти лет привел в мечеть, Мадраса, я как бы другого мира не, не знаю. Я как бы не знаю мир там бандитизма, не знаю мира Джахиля там, uh -huh. там… Но боксером где... хотел бы. Да, боксером был, даже у меня взяли интервью, первое интервью в 5 лет. Я пошел в Мадраса, в центральной мечети в городе Ульянской, И у меня взял первая мама до сих пор газету Все они, всякое интервью давал, до сих пор она есть, у меня спросили, кем ты хочешь быть. Я открыл книгу Алифба татарскую, они говорят, я ответил, хочу стать Мулой ага. и, бокс, потом, говорит, и потом, говорит, и подумал, больше? там и пишет, и подумал, и боксером тоже. Говорит, не знаю, как у него сложится жизнь, говорит, там в спорте, но, говорит, по-религиозной должна быть, потому что он открыл первую книгу «Алифбами». У меня так пошло, я параллельный карате тоже занимался там. И, это, и на соревнованиях даже участвовал в Саудовской Аравии. Да, в да. Саудовской Аравии. В да, первое место занимал. Много два, мы два, сегодня узнаем про Саудовской да. Аравии. И ты уже когда обучение шло? Ну, обучение, у... я там даже тренировал, как бы такое время у меня когда было, в спортзале при университете Короля Саудовской ну, Всемирно Сау... известная сборная Саудовской Аравии по боксу, да. там, нет, там Шотакан, там такое-то. Ох, ничего. А, кстати, вот по поводу ударов по лицу, раз уж тогда пошла тема, не, я как бы не в плане того, что против или за, но все равно есть же вот эта грань, нельзя, можно. Ну, по лицу, да, как бы по лицу бить как бы нельзя человека. Да? Не то, что человека, животного бить нельзя по лицу. А. В ходе сказано даже, что животного нельзя бить по лицу. Там Тем более можешь, профессионально. Там по корпусу можно, да, по корпусу может борьбой, борьба это сунна, например. А борьба любая, извините? Или вольно-греческая? Нет, борьба это брать, кидать, это вот эту вот любовь, как бы это. А -а. Братский дать. Да. дать. Даже, кстати, сейчас есть такие, даже сдают там стандарты, вот как дозволенной борьбы. Есть такая тоже организация Сунна. Вот недавно я встречался с человеком. Здесь у нас в России? Да, в Москве. А, в Москве, ну да... Надо ходить. Барьи, даже если посмотрите, бьи. например, даже вот Хабиб Нурмагомедов, он как бы, он да. больше борец, он, он, он да, не ударник. Да, да, да, да. И по лицу он больно бьет только... По только... бил, но тоже заслужил. с точки зрения канонов обязан ли человек носить головной убор или нет канонически? Ой, это сейчас нам Я сейчас не знаю, Есть разногласия. я в головном уборе, между прочим, на всех случаях. Некоторые ученые говорят, что это обязательно, некоторые говорят желательно, некоторые говорят дозволено без Ну и маму как бы нужно как бы этот прикрыть голову, там это, то есть желательно одеть. Ну, это же еще какой-то второй, по аспект имеет, как статуса, да? Но это уже не с религией, наверное, связано а вообще в целом, как некого статуса. То есть это раньше чалбан. даже вот величина, там, ну, то есть это... Ну, это, знаешь, это, это, это, это больше, как религия. бы, так скажем, уже как... Панты. Чем больше Чалма, чем... А вообще пророк Мухаммед как, Носил или нет? Он всегда у него был платок, как сейчас арабы завязывают. Чалма у него другая была, у суданцев такая Чалма, у татар такая Чалма, в турсках поменьше Чалма. У него был что такое? был платок и больше всего, скажем, к Больше всего он закрывал лицо. По пустыне ездил. Песок. этого больше всего так. Потом открывал. Иногда вот так вот перематывал, как Эмирация. Я могу даже показать, как это завязывается. В Арабских Эмиратах красиво такой завязываю. Беру платок, так угу. отсюда перематывает, отсюда перематывает, Такая чалма. Потом, когда надо, снимал и завязывал. Внешний вид же вообще, ну, как бы, такой ну, важный аспект. Ну, внешний да. вид вообще. Как, как тебя воспринять? В пустынных условиях должен... не всегда было возможно там принять душ. Да. Там шампунь использовать, да? были волосы пыльные и так далее. Чтобы это все скрывать, это надевалось некий такой головной убор. Угу. Вообще, внешний вид, конечно, он очень важен. Рух Мухаммад وسلم, сказал, Всевышний Он прекрасен и любит все красивое. Также в Коране сказано, и скажи, кто может запретить красоту, которую Всевышний сотворил для своих людей, для своих рабов, и э, прекрасную еду. То есть никто не может запретить, там, человек наоборот, mm -hmm. он должен быть там, красивый у него был, должен быть вкусный запах от него. Даже имам Абу Ханифу, у него говорится, что у него была накидка, стоила 30 динаров. Mm -hmm. Такая была дорогая накидка. От него было, его можно было по запаху узнать, ага, проходил имя по его прекрасным вот благовониям. Это, наоборот, даже сказано в хадисе, более того, если человек половину своего имущества потратит на благовоние, это не будет считаться и исрафом, расточительством. То есть это, наоборот, даже, например, вот у меня друг, мой устав, мой шейх, шейх Адель Кальбан, мы как-то у него сидели. ут знаете, что такое ут уд? Да, а, Вот сейчас, сейчас благовоние. стал Такого специфического. Запах свой, он такой древесный. Что? Да, древесный это же такое запах. руд — это дерево. Да, дерево, да, да, руда, руда, руда, которое растет там. И, в, и кстати, очень э мало осталось. Стало, сейчас, в Кашмире, в Вьетнаме, в Индии, там э Камбоджи. Растет вот это дерево, забивает в него некую такую железку на 90 градусов и оставляет, пока дерево начинает болеть. И вот это то, что болеет, оттуда вытекает вот это есть как бы руд. Его собирают, потом варят, там из mm -hmm. него что-то делают, выдерживают. Чем это дольше выдержанное дерево, тем он дороже стоит. Вот, Например, у шейха Адель Кальбани ему подарил шейх Мухаммад Бен Рашталь правитель Дубая, подарил рут 500 миллиграмм, угу. стоит 500 тысяч евро. Ничего себе. Нормально. Его чуть-чуть добавляют. Потом есть другое сказано, в есть миск. Вот, у нас обычно как принято, вот, как мусульман, все, благо запах миска. А миска это что? Это... А, Фермент, который вырабатывает ж, э, э, самка газели своего желчного пузыря. Миск? Mm миск. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Это вот это вот? Это вот это. Он белый миск. Поэтому раньше что было? Сейчас технология, она как бы развивается. Есть компания Абдусамат Кураши. Да. Она такая, от отца сына переходит в Саудовской Аравии. Очень серьезная такая компания. У них там благовоние, там, вот у меня, они мне дарили там маленькое по 5 тысяч долларов, по 10 тысяч долларов есть. там. Угу. Они берут на охоту, выезжая, специальные охотники, усыпляют самку газели, выжимают делают операцию, живут. выжимают, за зашивают и дальше ее отпускают, она дальше живет. Потом она опять это вырабатывает. Ничего Всевышний так сотворил, вот, извините, как бы, угу. самец именно возбуждается на самку по этому запаху. Вот Нет. этот запах газели. Третье, Нет. аль -амбар. Амбра. Слышали такое название? Да. Амбра. Амбра натурально сейчас его мало в мире. Что такое? Это то, что кит, когда съел, uh -huh. потом uh -huh. вырывает, вот это все, пена вот, это вот собирается, вот это амбра, запах. Но его сейчас мало, потому что там везде загрязненные моря и так далее, там океаны. И четвертое, что делается, это уирда-таев, что добавляет вот, вот это все натуральные, так скажем, такие вот эти вот компоненты. Уирда-таев, uh -huh. таевская роза. Город Таев, вы знаете, в, Медине, yeah. в Саудовской Аравии, где-то 100 километров от города Мекки, Посланник Божий Мухаммад Саласан сделал, чтобы там баракат был всегда за этот город. И там есть такая тоже, где -то около около 5000 долларов стоит такой пузырек, 18 тысяч лепестков роз туда выжиты. Руководитель компании Абу Самад Абусамат, я с ним лично общались, он говорит, мы пробовали сажать эти розы в Стамбуле, в Мекке, в Америке, такой запах не дает, как земля Таифа. Даже в Мекке Медине не дает такой запах, потому что пророк сделал дуа за это. И мы когда с одним другом прилетели в Саудзак-Аравию, то есть у нас же говорят же французский там, там это какое вот то что вот это да -да. все ерунда это все, это все. вот натуральные запахи это опять же вот откуда вот с арабского мира берется и все вот сейчас даже стало популярным там те же самые, например, разные там, там, форт, там, у них там, да. Ут ут, ут там, обязательно, это, да. это, это тот оттенок, да. который дает дороговизну да. именно. вот это оттуда то взято. А, в разбавленном а... виде, то, что да. доходит до Европы, да, это, это, все, это все, все берет истоки, на самом деле, из арабского мира. Из арабского да, мира. мира, но а растет не в арабском мире, а растет во Вьетнаме, Камбодже, там это, они вообще не пользуются этим, они приезжают, там у них скупают это все, как бы деревья, и, там дают деньги и сами делают из этого вот этот компонент. Мы когда приехали с моим другом, в Саудовскую Аравию зашли в компанию Амасамад Курыщи. Он говорит, когда я говорю, знаешь, какой запах хочу? Он говорит, какой? Он на 80 тысяч долларов я духов купил, только маленький. Он говорит, я говорю, когда Мухаммед бин Салман, в тот момент он был э, министр обороны Саудовской Аравии, сейчас угу. наследный принц, сын короля Салмана, он говорит, когда прилетел, говорит, первый раз в Москву встречался с Владимиром Владимирович Путиным, и, говорит, СМИ написали, говорят, о встрече там две строчки, а какой у него запах был, на целую страницу написали, вот такой запах я хочу. Он берет ключик, открывает сейф, у него там отдельный, говорит, это, говорит, то, что всем продаем смотрите, здесь запах короля Абдуллы, запах принцессы Нов, запах принца, там, такого-то, такого-то, поименные они делают, специально это. И он говорит, то, что говорит, вот, запах обычно, говорит, вот это, это все смешивается, говорит, есть такая понимание, мухаллат смесь, то есть отдельный вот он плохо пахнет. Если сравнить вот как на сегодняшний день, это как старая мебель, можно сказать так там, или Мася Вишневского, там с чем-то намазался, там непонятно. Это, его нужно чем-то разбавить, нужно добавить туда или таевскую розу, нужно добавить миск, нужно это потом это все смешивается, разные запахи делать. И вот для того, чтобы у тебя был шлейф. На тебе. Ты, чтобы ты хотел бы, чтобы, чтобы ты прошел там ветерок подул, там 10 метров от тебя, и твой запах до тут дошел, надо За обязательно три. добавлять розу. Таев. Чуть-чуть. Можно... Ага, Чуть-чуть ага. таевска руза нужно добавлять. Можно в руках расцелить. Вот. Это ты что-то мешал? Нет, это как раз здесь содержится. Султан У, называется. Султан. Да, Но это очень адаптированная да, версия. Очень легкая. Потому что настоящий ут это. И вот чтобы он а был много, слеп, нужно добавить чуть-чуть капельку таевской розы. И знаешь, куда мазать? Вот сюда вот на запястье. Или вот сюда вот. Сюда, вот сюда. Как раз вот вибрация не, у тебя не, идет. Да. Как бы, некоторые навеки еще мажут. Чуть-чуть, угу. много не надо. Ты прошел, у тебя запах остался там. Часами остается запах. И очень хорошо еще есть вот у меня дополнение. Само дерево. Я беру его, разжигаю благовоние. Mm. Бухур. Чуть-чуть нужно намазать э, воду, чтобы э, водой, чтобы она была, это, как, борода, например, там, намоченная. Uh -huh. И ты вот это вот все делаешь, вот такой запах, такой древесный, вкусный, он у тебя неделю потом не смывается, запах этот, прилипает к тебе. Я очень хотел, сейчас уже не так хочу длинные волосы, но так как сверху не растет, да, я помню, да, я ну как всегда, И у меня вот, ну как бы выбрал вот здесь, а вот здесь оставил. И как бы в кепке, в шапке ходишь, никто не обращает внимания. В мечеть заходил там, например, шапку снимаешь, и у всех такая реакция сразу, динамас да, сразу читаешь. А я думаю, что так на меня все смотрят? Есть стрижка запрещенная в Исламе. Вот это, видимо, Ой, она это была. Да? Да. Называется козя. Если козя входите так. это упомянут. она была? да? Полубокс. Когда ты тут сбреиваешь, а сверху оставляешь. Вот это запрещено. А есть, а как я? Ну у вас тоже снизу сбреет, а сверху оставлено. Не, у меня есть уж так кардинальный подход. То есть не должно быть как бы разницы вот как, а, бы, как лестница. Там, тут Хорошо, меньше что я больше должно быть. <laughs> да? да. И также второе, что запрещено э, для мужчины, чтобы и для женщин тоже как бы э, угу. у женщины у мужчин должны быть длиннее плеч волос, волосы. Длинные плеч? У, у мужчины у женщин должно быть короче. Должно быть. Карет, короче. Там, это это нельзя. Мой. Да? А борода? Борода э, вообще как бы есть разногласия да, с точки зрения да, религии. Да, да, да. Сунна это или важиб. Ваджиб это обязательно сунна желательно. Большинство мнений ученых, что она обязательна. Угу. Я тоже на это мнения не придерживаюсь. Но длина бороды, теперь возьмем, да, да, да, да, По поводу длины ничего нету такого. Какую вот так, ты хочешь. Как ула, Почему? Потому это, что кто да, да. вот перед хадиса, хадиха, где Пророк Мухаммад, саллаху алейкум, сказал, я постригайте усы и оставляйте бороду, угу. то именно. Передатчика этого хадис, хадиса Абдул Азиз ибн Омар. Кто передал этот хадис от Пророка Мухаммада? Угу. Абдул Азиз ибн Умар сам постригал свою бороду, mm. Ну, да, сказано уровню кулака. Но это уже его понимание, на какой длине. Можно было из нового кулака, то есть он не обязал на уровне кулака, это он так для себя увидел это. Если было понимание, что ее стричь нельзя, тогда он бы это не делал. Mm -hmm или другие сподвижники его бы остановили, сказали, ты что сам передаешь, а сам как бы противоречишь. То есть именно где пророк сказал, оставляйте борду и не имеет значения, что что-то должно быть, там, чистина какая-то, угу. чтобы что-то как бы видно, что ты, как бы мужчина, что у тебя есть угу. А длина уже это не имеет значения. По поводу усов. Вот тоже как бы такой этот, Да насколько. Э, мне там это комментарий, я вообще не читаю, Мне там, кто ведет, у меня инстаграм, я как где-то раньше, у меня усы, помнишь, такие были? Ну, мне передают. Да, да. мне сказали, смотри, там, что один написал, говорит, говорит, интересно, но вот усы его доверие не вызывают. Там типа усы такие сделал. По поводу усов, люди думают, понимаешь, что если постригаете усы, укорачиваете усы, оставляете бору, значит, надо брить их. Это ложное понимание. Подкорачиваться, иметь, чтобы они в рот не заходили. Uh -huh. Опять же, связано с гигиеной, yeah. чтобы микробы не заходили туда. А имам Малик, абн который основатель Малики, сказал: он наоборот, что сказал: Тот, у кого нету. Усов он фасик, грешник. <laughs> То есть, mm -hmm. если у него борода есть, у него должны чуть-чуть хотя бы что-то усы быть там. Я пару раз брил, мне сказали, что ты без номеров ходишь. Да, без номеров, да, да. да, свои, свои, надо, свои, надо, свои. да. надо пояснить эту нашу терминологию. <laughs> по, поэтому, как бы, вот если сейчас вот это, как мы сейчас так раздернуто ответдали вкратце, да? что-то должно быть, там, пускай небольшая там, это, это украшает мужчину. И по поводу усов тоже чуть-чуть должно быть. В Саудской Аравии очень развиты барбершопы, я обратил внимание. Причем, когда мы были там, я после умры пошел подстригать волосы, и психологическое ощущение сброса какого-то груза, Uh, я испытал на себе, когда тебе, тем более такая колоритная uh, атмосфера, uh, синяя плитка, mm. арабская страна, uh, там все быстро это все делается, он так, так ты, садай, садись сюда, там быстро, да, побрил да. тебя, и ты смотришь длинные волосы примерно как у тебя были. Uh, он Щу, медленными Абас. движениями, да, и ты Сразу. чувствуешь, как по всему телу у тебя идет это... Да, нет, знаешь, вот отличается. Вот нужно не путать две вещи, как бы пряхмакеры или, так скажем, да, шопы или пряхмакеры, как бы во время паломничества хаджа, где там приезжает там 10 миллионов человек паломников, и надо каждого постричь и побрить, там успеть. Там же не профессионал стрижет. Там пакистанец, бангладеш там он таксистом работал. Мой при... представляешь, так, что пчу, у меня внутри происходит? Он, он там, поэтому что он там или машинка тебя там или сразу наголо, все. А если взять там уже уехать там в Ариад в столицу, да там там другие там у них очень развитые, знаешь, это на таком уровне все это целая наука, это целая, как бы не просто там тебя после это говоря же вот цирульник вот это такой приезжаешь там это в основном марокканцы или турки. Он тебя посадит, там кофе тебе принесет, там это там журнал тебе даст. Перед этим он тебе какой-то массаж или сделает. У него там специальные вот такие какие-то там специально по парк пар какой-то он тебе паром там это все дело выдавливает, там потом крем наносит, там тебе это дело. Угу. Ты там час сидишь, там больше не больше, там этот потом он тебя берет, сушит, там моет, там целый этот. Как чайная церемония в Китае. Да, это но это же нормально для мужчин. Я так понимаю. Конечно, должна быть ну, чистота, да. Все быть. же стесняются, как правило, наши все такие мужественные, как правило, ребята. Но мужественность не должна противоречить твоему, как бы, знаешь, твоей да. чистоплотности. Да, как Да. Бы, наоборот, ты должен быть, как бы этот. Ценная профессия получается. То есть, опять же, борода, например, ты ей оставил, будь любезен, следи за ней. Конечно. Там крема, маш, там еще что чтобы у тебя там запаха плохого, неприятного не было от этого. Еда. Ты уж тогда противоречишь сунны. Да, или там тут у тебя там висит, там еще что-то там, недоел там. <свят> ты должен следить за этим, за этой, как бы, чтобы она тебя украшала. что касается внешнего вида, я размышлял недавно над одной темой, что взять, допустим, представителей иудеев, либо другой конфессии. Если говорить, что человек иудей, либо еврей, сразу представляются люди, там, ученые, либо какие-то деятели культуры. Вот как бы ты хотел бы, чтобы мусульмане ассоциировались в обществе? Или как мы сейчас ассоциируемся, с кем? На данный момент ты про россию все-таки говоришь ну, про, про, говорить, это про всех мусульман это. Или когда? нет но все-таки давай мы в россии живем да? про россию угу. потому что в россии мусульмане это коренные жители но сейчас очень часто мы приходим к тому что когда говоришь мусульманин не все сейчас хорошо, ситуация на, на самом деле меняется, но жена у меня шла по улице и гуляла с детьми. Ей мужчина подошел и сказал, вы из этого дома, она говорит, да, а он не взорвется. А у нас, кстати, другой случай был за неперебье. У меня тоже жена шла во дворе и идет навстречу женщина с ребенком, там ребенку лет 7. Они, короче, подходит как бы на встречу друг другу идет. Не, нет-нет-нет, она, женщина останавливает жену, говорит, подождите, пожалуйста, культурно. А жена говорит, я останавливаюсь. И она такая ребенка, вот смотри, вот так выглядят террористы. Вот прям вот настолько было кино, и все, они дальше пошли. у меня жена такая стоит, и что дальше, то есть, как бы делать. У меня тоже, недавно к жене тоже подошел какой-то мужчина, просто она около банка стояла, говорит, и вам нравится так жить, но ну, как бы так как вы там взрывается взрывается так постоянно? Вот вот. Угу. Но... но это уходит, все равно. Мил, было... да. Но это в Москве, в регионах, мне кажется, все-таки в некоторых. В регионах бывает еще хуже. Повеселее там да еще. Хуже бывает. Но это так в целом из-за чего? Это телевизор, что это? Ну почему так сработал? Всевышний говорит в Коране, вот, вот это как правило должно быть для каждого мусульмана. Бойтесь <связан> той смуты, от которой не лично вы пострадаете, а все окружающие. То есть, что я Например, если я, как мусульманин, <связан> люди знают, что я мусульманин, <связан> я что-то сделал. На меня смотрят не как на человека, который ошибается, а на поступок, как на мусульмане, как на скажем, как на имама. То же самое, если ты платок одела, если ты борда отпустил, то ты знаешь, что у тебя ответственность в два раза больше. Ты отвечаешь за весь мир, за весь исламский мир на И по тебе буду судить. Он говорит, что такие-такие-такие-то вот, мусульмане. Хотя это не, не, неправильно, но ты должен понимать это. Ты должен это понимать и должен соответствовать. Поэтому вот, как, хотелось бы, какие бы чтобы мы были мусульмане, я хотелось бы, чтобы мы были честными, праведными, добрыми, отзывчивыми. Mm -hmm. То есть притягивать всегда руку добра. Если что-то обещал, должен выполнять не кидать там не обманывать вот ну, все вот эти мор моральные такие качества так нравственности мне очень нравится высказывание пророксаллах а который говорил о том что мусульмане это тот рядом с которым да. люди все да. люди да. чувствуют себя в безопасности да. и это стало моим лозунгом по жизни на самом деле и если вдуматься вот в эту историю да то есть мусульман это тот который не твои там соплеменники не твои Друзья, а все mm -hmm. люди, если чувствуют себя в безопасности, вот это настоящий мусульманин. Да. И терпеливым должен быть тоже мусульманин. Почему? Потому что я вам скажу, что есть такой же, такие же люди, которые хотят, чтобы вышел с ними на конфликт, агрессию свою показал, потому что он тебя заденет каким-то плохим способом. О, oh, тема терпения ⁇ это бывают, очень да? большая интересная тема. Да. Бывают такие, да? Вот у меня yeah. я лично сам с этим сталкивался. Ну, вот ты им должен обращать внимание, как бы, то есть, если он такой один из тысячи, есть и другие, как бы, которые mm -hmm. так не считают. Поэтому там выслушал, да, взялся. Спасибо. Вот. Мне очень нравится, когда имам Абу Ханифа, рахманла когда его что-то оскорбляли, что-то делали, он всем говорил: Лафараллахуля, пускай тебя Всевышний простит. Mm -hmm. и, не, и все, как бы там, если его в чем-то обвиняли, обзывали, то пускай тебя Всевышнее Бог тебя судья, так скажем, да, а и своими делами занимался. И он сам интересно, что сказал, говорит, что я, говорит,. Всегда, то есть, когда ложусь спать, я всех прощаю, Там, мне навредили, обозвали, оскорбили, я всех прощаю, как бы, то есть это все-таки, я считаю, это мужество человека, чтобы так вот простить и отпустить ситуацию, тяжело, может быть, есть такие люди, я знаю таких людей, которые говорят, я, говорю, все могу, но простить не могу, прощать мне тяжело. По правде, вот так вот, когда у тебя вот-вот, ну, ты думаешь, ты можешь что-то написать, даже по СМС ответить и все сломать. А если ты отключишь телефон даже на, на, на да, уровне да, СМС, да, да. СМС пойдешь, чай попьешь, пройдешь, все, ты по-другому думаешь. А, и, кстати, и тебе потом сожалеть не надо, я, зачем я это написал. И на той стороне, да. кстати, по-другому даже переворачивается ситуация. Да. Ты вроде думал, что вот сейчас создается какой-то конфликт. А он потом идет на примирение. Да, да. А на самом деле с той стороны даже получается, что идет. Да, кстати, здесь. вот это и случаи с терпением, где нужно проявлять терпение, это как раз тот самый момент, где мы можем проявить себя как мусульмане. Конечно. Где же еще? Ну, в комфортных условиях, естественно, хорошо. Хорошо там, где хорошо. Конечно. А именно вот те моменты, сложные моменты, конфликтные моменты, в которых мы должны себя проявить, Там вот это настоящее испытание. Конечно. Это пророк Мухаммад сказал, силен не тот, кто победил своего противника на поле боя, а силен тот, кто смог потушить свой гнев. То есть, когда ты гневишь, смог ты потушить его, как бы оставить это. Ты как бы, когда ты к чему-то призываешь, ты должен на деле это показывать. Uh -huh. Говорить все могут, как бы, но именно должен ты доказать, показать это. То есть, и когда ты, например, там что-то говоришь, как Аллах субхану, в Коране Всевышний говорит, о верующий, почему вы э, говорите то, что сами не делаете? Uh -huh. Поистине Всевышний не любит? Тех, которые что-то говорят, а сами не делают. То есть призываешь, сам это не делаешь. Почему вы говорите? Почему? То, что, вы вы что вы сами не делаете?